купить сумку в интернет магазине новинка сумочка кроссбоди выполнена из гобелена кошки с черной эко-кожей в отделке длинный регулируемый ремень позволит сумку носить через тело либо на плечо сумки кроссбоди давно пришли в наш обиход свободные руки когда мы бегаем быстро это очень-очень важно Сумочка регулируется, дно сумки застегивается на молнию, либо раздвигается, когда вам нужно необходимо увеличить функционал сумки. Подпишись, чтобы увидеть новинки от наших российских фабрик. Габелин на хлопчатобумажной основе с пропиткой. Попадая на габелин, вода скатывается с него. Описание, размеры сумок, все наши контакты смотрите внизу под видео в инфобоксе. Задавайте вопросы, спрашивайте, что бы вы хотели увидеть или посмотреть в следующих обзорах сумок. С вами ваш сумочный эксперт. Здоровья вам и вашим семьям!